После просмотра приведенного ролика на португальском языке наш активный подписчик прислал запрос с просьбой разъяснить, как проводятся измерения и считывания показаний дюймовых шкал. Самое первое, что вызвало у него вопрос, что это за точность такая, одна сто Как он посчитал, это семь тысячных миллиметра, что было в корне неверно. Чтобы разобраться, для начала нужно понять, что такое дюйм, какова его величина и на какие части он делится. История знавала огромное количество дюймов. Здесь приведена только часть из них. Понятно, что черт голову сломает, чтобы разобраться. Да в общем-то и не надо. Разберемся с современным, ныне живущим английским дюймом, или как его принято называть имперским дюймом. Сам дюйм равен 25,4 мм. Но вот делится этот самый дюйм по-разному и на разные части. Российский дюйм, а таковой был до окончательного введения метрической системы мер постановлением СНК СССР от 21 июля 1925 года, делился на 10 частей, 10 больших линий. Каждая линия была 2,54 мм. Отсюда получила свое название трехлинейка. Винтовка с калибром патрона 7,62 мм, который применяется и по сей день. Английский, он же американский дюйм, для отличия от остальных стал называться международным дюймом, и он делится на 12 частей, 12 линий. Но что же мы видим в жизни, все дюймы на дюймовых измерителях поделены на 16 частей и встает вопрос, что с ними делать и как они называются. Этот вопрос возникает у нас, потому что в своем подсознании мы соотносим дюйм сантиметром. И мы точно знаем, что в одном сантиметре 10 миллиметров. Значит и в дюйме должно быть чего-то, сколько-то. Но нет. У нас самая маленькая целая единица миллиметров. Меньше нее только доли миллиметра. И поскольку у нас десятичная система исчисления, это десятые, сотые, тысячные доли и так далее. В бытовой дюймовой системе самая маленькая единица – это дюйм. Меньше идут только части дюйма, и названия они не имеют. Принцип образования долей содержит постоянное деление пополам. Конечный результат выглядит как обыкновенная дробь. Одна вторая, одна четвертая, одна восьмая, одна шестнадцатая и так далее. добавок может содержать еще и целое число при наличии целых дюймов. И теперь вернемся к видео. Точность 1,128 указана для дюймов, то есть цена деления шкалы Нониуса 128 часть дюйма и все. Если есть желание узнать, сколько это в миллиметрах, нужно за один дюйм подставить его значение в миллиметрах, а это 25,4 и разделить на 128. И вот теперь получим величину точности в миллиметрах. Это 198 тысячных миллиметра. И все становится на свои места. Но как же тогда считать результат измерения в дюймах? Принцип такой же, как показан в нашем ролике с названием NONIUS – считывание показаний, но немного посложнее подсчет. Для контроля и проверки дюймовых подсчетов воспользуемся привычной нам метрической системой. Будем параллельно проводить считывание показаний с обоих шкал. Замер произведен. Переходим к показаниям. В этот момент нас интересует все, что находится от нулевых рисок нониуса слева. Ищем целые значения. Для дюймовой шкалы это 1 дюйм. А для метрической, хоть значения и нанесены в сантиметрах, будем считывать в миллиметрах. Ибо, как говорилось раньше, это самая маленькая целая единица, и линейка размечена на миллиметры. И это значение 31 миллиметр. Теперь на дюймовой шкале мы отмечаем ближнюю риску дробной части и определяем ее величину. После целого дюйма она третья. Зная, что дюйм разделен на 16 частей, получаем дробное значение 3,16. Добавляем его к подсчету. На миллиметровой шкале все целые риски исчерпаны. Отправляемся уже на шкалу нониуса и ищем риску, совпадающую с миллиметровой. И оказывается, что такой нет. Но есть две ближайшие, равно удаленные к миллиметровой шкале. Это значит, что значение лежит посередине между ними. И если б наша шкала Нониуса была разделена еще вдвое, то как раз значение промежуточной риски совпало. Однако посчитаем. Левая риска первая. При цене деления в 0,1 мм она и будет соответствовать этой величине. Вторая риска соответствует 0,2 мм. И если значение визуально находится посередине, то и примем его равным 15 сотым миллиметра. Добавив его к целой части, уже получаем финальный результат. 31,15 миллиметра. Здесь мы переходим к нониусу и ищем риску, совпадающую с дюймовой шкалой. Это пятая риска. Зная цену деления в одну восьмую дюйма, умножаем ее на 5 и снова получаем дробь 5 дюйма. Прибавим этот результат и просуммируем. Для сложения нам придется привести значение дробных частей к общему знаменателю. Здесь он равен 128. В итоге полученный результат равен 1 дюйм и 29/128. А теперь переведем дюймы в миллиметры и проверим совпадение с метрическим измерением. Для этого результат представим как сложение целой и дробной части и умножим на величину дюйма в миллиметрах. Это 25,4 мм. Переведя обыкновенную дробь в десятичную и просуммировав, получим следующее значение. Маленькое расхождение произошло в результате различной точности шкал измерителя.